Вечер синий, теплый такой, Шум проспекта затих Мы Но потихо идем по Варской, По которой века прошли. Впереди мерцает звезда И юного месяца серп. Он а в душе моей навсегда Процарапает тонкий след. Много лет пролетит над Москвой И увидит знакомый вяз, Как по тихой ночной поварской. Кто-то также пройдет вместо нас.